Стих на Псалом 118. Блаженные непорочные пути. Блаженные непорочные пути, В законе Господа им радостно идти. Хранящие откровение Его Всем сердцем ищут Бога своего. Они от беззакония бегут, Ходя Его путями. Не солгут, кто повеление твои хранит, Того есть основание и гранит. О, если бы направил я пути, Чтоб все твои уставы соблюсти, Тогда нигде не постыдился б я Везде со мною заповедь твоя. Уставы твои сохраню навсегда. Меня не оставит Господь никогда. В сердечной прославлю тебя правоте, Судовно учаясь твоих высоте. Как юноше путь в чистоте соблюсти, Лишь слово твое сохранит на пути. Всем сердцем желаю тебя и найти, Не даю уклониться с прямого пути. Я в сердце решил твое слово сокрыть, Чтоб не пред тобою, ходя, не грешить. Благословен ты, Господи, не промолчи, Меня твоим уставом научи. Устами моими я всем возвещал Суды твоих уст, и что ты обещал. Мне радостен путь откровений твоих Дороже богатства из Библии стих. Что ты заповедал, о том размышляю, с благоговением на путь твой взираю, в твоих устах от суету утехи, слова твои, как памятные вехи, ты твоему рабу я вива, благомилась, чтоб твое слово в сердце сохранилось. Просвети мне, очи, будь ко мне ты ближе. Твоего закона чудеса увижу. Я странник и в дороге трудной, Мне помоги, Господь, идти, Ты светом заповеди чудной, Здесь краткий путь мой освети. Душа моя желанием истомилась Твоих судов, а не любовь и милость. укрощена судом гордыня Проклятый стал благословен, Бежавший заповеди ныне Смиренный кроток, как увен. Храню твои откровения, Иду к тебе, прошу, прими, Мой стыд и срам и поношенья, С меня, по милости, сними. Враг тайный замысел составил, И в сеть поймать меня решил, А раб твой... Лишь в твоем уставе нашел спасение для души, Твои откровения, советники мне и утешение. Душа моя, повержена во прахе, но знаю я премудрость в Божьем страхе, стремлюсь искать его и вериться ему. Ты оживи меня по слову твоему. Перед тобой пути мои открыл я, Ты услыхал и дал мне крылья, но Господа просить я не перестану, он научи меня твоим уставам. Твой путь державных повелений, мне дай Господи разуметь, что в чудесах твоих свершений Мог силу я в пути иметь. Душа во мне от скорби тает, еще немного ее не станет, но к Господу иду, несу ее к Нему, Ты укрепи меня по слову Твоему. Удали от меня путь неправды и лжи, и в законе Твоем путь прямой укажи. Я возлюбил путь истинный прямой, суды твои поставил пред собой, я прилепился к откровениям твоим. Не постыди меня пред недругом моим. Течет поток, прозрачен и глубок, но то заповедей Божий их поток. С ним потеку, в нем растворясь вполне, когда любовь твоя расширит сердце мне. Путь уставов твоих от Господня лица, И я буду держаться его до конца. О, сердце мудрое во мне ты сотвори вполне, Чтоб твой закон мог сохранить я в жизни исполнять. Сезёю заповедей чудных я возжелал пройти мой путь. Храни меня на трупах трудных, Не дай мне в сторону свернуть к откровениям твоим. Они а корости, послушанию, а не гордости, Боже, сердце мое преклони, от серой суеты мертвящей мои ты, Очи отврати, Твой Дух Святой животворящий да сохранит меня в пути. Благоговея пред Тобою, я слову Твоему внимал. О, утверди твоей рукою, что слышал я! А ты сказал, клеветы, как валы морские, Грозят размыть мои труды, Неправедны суды мирские, Но святы все твои суды. Возжелал я твоих повелений, Твоей правдой меня оживи, И во свете благих наставлений Мне спасенье по слову яви. И тогда дам ответ. Я достойно поносящему имя мое и пойду по пути я спокойно, уповая на слово твое, к твоим заповедям предвечным буду руки мои простирать и к ведущим к любви бесконечной об уставах твоих размышлять. Вспомни слово твое благое. Ты велел на Него уповать, не способна ничто другое в моих бедствиях так оживлять. Горделивые крайне ругались, надо мною за слово твое, и от заповеди уклонялись От того, что мне хлеб и питье, насыщаюсь хлебами чудесными, вспоминая из Библии стих. Мне уставы твои были песнями на пути странствований моих. Ночью имя твое вспоминаю, и закон твой в душе храним, Повеление его я знаю, ибо стал он теперь моим. Мою дел в этой жизни краткой, чтобы слово твое соблюсти, чтобы смыслы для сердца сладких, для других я сумел донести. Я всем сердцем тебе молился и о милости слезно просил, чтобы ты к тому преклонился, что когда-то тебя поносил. О путях моих размышляю, чтобы видеть, иду ли с ним, стопы ног моих обращаю, я теперь к откровениям твоим. Я спешил и не медлил во времени твои заповеди соблюдать, когда злом от нечестия семени за добро мне хотели воздать. Час полночный вставал славословить за святой Твой праведный суд, чтобы сердце свое приготовить, когда жертву твою понесут. Общник я всем боящимся Бога трепещу перед Словом Твоим, оно а землю судить будет строго вон и день перед троном святым вся земля. Волна милости Божьей, с ней мы дальше идем или стоим. Чтобы я не был здесь только прохожим, дай мне жить по уставам твоим. Ты сказал, и великое благо сотворилось рабу твоему, а душе, что и нища, и нага, возвещается роду всему. Божье видение, добрый разум, да вселяется в сердце моем, с чистым сердцем и чистым глазом. желал я войти в отчий дом, изнемогший в земных скитаниях, злую мысль от себя гоню. Заблуждал я в моих страданиях, ныне слово твое храню. Преуспели в своем коварстве Горделивые сплетчики лжи. Но храню я законы царства, Не нарушу чужой меши. Ожирело их сердце, как туг, Я законом твоим утешаюсь, Они глухи на громкий стук, Я на шепот его откликаюсь. По греховным путям я блуждал, Ныне Господом буду хвалиться. Благо мне, что я пострадал, чтобы уставам твоим научиться. Закон твоих для меня лучше золота многих тысяч. Он и в полночи, и среди дня в моем сердце огонь может высечь. Руки твои сотворили меня и устроили дивно и чудно. Духом твоим разуми ты меня. Для тебя это сделать нетрудно. Страх Господень теперь в моем сердце живет. Мою песню я с ним напеваю. Радость свыше приходит и силу дает. Я на слово его уповаю. Знаю, Боже, Твой праведен суд, я наказан Тобой справедливо, хоть не в радость. Теперь наказание труд, буду в вечности, жить я счастливо. Аминь.